Сегодня наш необычный обзор Он будет состоять из двух частей Скоро пойдет нарезка, где вы увидите привычное видео В котором я вам расскажу об оперативнике Но ну, во второй части мы вновь с вами встретимся И разберем ветку прокачки волка И поговорим, соответственно, про этого типа Если вам понравится данный обзор С вас лайк и комментарий А у вас меня обзор кошмара Но это же будет совсем другое видео Кстати, мой любимый оперативник это Но донатить вас я не призываю Сейчас же увидите его величество короля средней дистанции штурмека подразделения ⁇ Воймья волк ⁇ Я не зря его так пафосно представил. Он действительно достоин того, чтобы носить это гордое звание. Для тех, кто не любит долго смотреть и слушать, скажу сразу, хотите штурмека, берите волка, не пожалеете. Ну и дочелись следующего обзора кошмара, он тоже будет интересным. Приятного просмотра. Почему же волк так хорош на средней дистанции? Все дело в его спецспособности контроль дыхания. Время действия способности уменьшается, отдача и повышается точность стрельбы из ока 74м. Вот для наглядности два варианта стрельбы: первый, как вы видите, без применения способности, а второй с ее активацией. И кстати, во время действия способности мы успеваем оставлять два магазина. Разница разительная, согласитесь. Поверьте, даже без коллиматора точность просто поражает, что дает нам возможность идти в ПП чуть раньше, чем могут себе позволить другие невыкачанные оперативники. Благодаря нашей способности на средней дистанции, при прямых руках, конечно, можно садить без промаха хоть все обойму в голову противнику. Хотя это будет лишним, тратить так много. Обойму хватит на троих противников. То, что это боя средней дистанции, не значит, что ближние бою мы плохи. Нет, что вы. Данная способность и тут вас выручит, и даже вблизи точность важна не меньше. Просто оптимальным вариантом использования данного оперативника считается средняя дистанция. Именно на такой дистанции раскрывается ваш оперативник в полной мере. Это как история с медиками, которые очень опасны именно вблизи, на ближней дистанции. Только мы хороши на средней дистанции. Если сравнивать нас с другими оперативниками, кстати, скоро будет обзор у всех оперативников. Так вот, по скорострельности мы сравним и с Вороном, который также хорош именно на средней дистанции. Если сравнивать нас с Рейном и Кошмаром, то в ближнем бою они, конечно, нас перестреляют за счет своей скорострельности. Но стоит чуть-чуть отдалиться при дуэли с ними и начать двигаться корпусом влево-вправо. С применением нашей способности за счет точности мы их просто можем уложить первыми. Потому что средняя дистанция это наша дистанция. Они на средней дистанции менее точны. Ведь, как говорится, скорострельность это хорошо, а точность еще никому не помешала. Если вам интересны параметры скорострельности, то на данный момент разница между волком и кошмаром составляет около в одной секунды. Казалось бы мелочь, но на самом деле это много. Если брать показатель урона с броней, в голову получается 24 в тело 14, без брони в голову где-то 39 в тело 24. У нас есть не только автомат. Не стоит забывать про наш пистолет на 18 патронов, хотя нет, забудьте, ничем особенным он не выделяется на фоне других пистолетов в игре. Более интересен будет подствольный гранатомет ГП-25. Вначале нам дадут одну гранату, а в дальнейшем их будет две. Со временем дальность стрельбы не будет увеличена в процессе прокачки. Подствольник вещь классно и частенько может зарешать на поле боя, ведь подствольник все-таки лучше, чем граната. По очкам здоровья у нас сначала будет 80, затем будет 90, ну и соответственно сверху падают еще 40 единиц брони. Это не самый дохлый оперативник в нашей игре. Данный оперативник хорош в ПВЕ между прочим и идеален для ПВП, потому что его обилка именно ПВП-шная. Поэтому если вы хотите идти в ПВП, берите этого оперативника. Главное помните, вы очень мобильный класс и с хорошим запасом выносливости, а также скоростью бега. Пользуйтесь ей с умом, заходите противнику сбоку или в тыл такая тактика позволит навести много шороху среди противников, ведь они вас явно не ожидают с другой стороны, но не увлекайтесь сильно, все-таки оторваться от основного коллектива опасно. Далее мы разберем комфортность и элементы прокачки. Еще раз всем привет, сейчас мы начнем разбирать оперативный оперативника по его ветке раскачки. Напоминаю, что на данный момент она выглядит вот так вот, но по словам разработчиков следующее обновление, не следующее обновление, вообще в обновлениях они планируют сделать ее нелинейно, то есть можно будет уже специально выбирать какие элемента прокачки выбирать в первую очередь. Так что мы разберем сразу то, что можно будет в следующий раз, когда будут обновления, выбрать в первую очередь. Но сначала разберем цветку ветку прокачки. Начнем мы, конечно же, с тактического пламя-гасителя. Вот этот самый первый, он отключаемый. Кстати, что он отключаемый, можно увидеть по вот этому нижнему уголку. Если вы видите внизу здесь треугольничек белый, значит, этот элемент можно как включать, так и отключать. Что он дает? Он дает нам Меньше заметности при стрельбе. А Следующим у нас идет, второй по, э, прокачки, это увеличение скорострельности пистолета. Также включается и отключается. Честно говоря, не знаю, зачем оно должно отключаться, потому что ну, никто здравом умеет сделать себе пистолет менее, точнее, менее скорострельным. Правильно? Поэтому этот элемент по факту отключаемый зря, не знаю, для чего он был сделан, но и не сильно важен по прокачке, потому что прокачивается буквально на второй или на третий бой. А следующим идет очень важным элементом, который у нас на третьем месте, это наш подстольный гранатомет, то есть наш ГП-25. да? А, ну тут не видно. <laughs> ГП25. Это первый постольный гранатомет, который у нас есть. Всего их у нас будет два две гранаты, но пока идет один. Кстати, могу сказать по ветке прокачки, он очень комфортен, комфортен именно из-за своей способности контроль дыхания. Если бы нет способность, все было бы гораздо плохо, гораздо хуже. Потому что магазин у нас пятый дает только в конце, самым последним элементом. Ну и, соответственно, прицел тоже идет в конце, что не очень комфортно играется. Но благодаря нашей способности это все нивелируется. Так, вернемся дальше. А третьим идет, точнее каким у нас уже четвертым идет. Это возможность ползти гораздо дольше, соответственно, ползти гораздо дальше. То есть, ну, прикольно, да, мы можем проползти чуть-чуть дальше, и чтобы медик нас оживил, мы немного спрятались. Хорошая вещь. Самое важное открывается в пятом элементе, это именно способность контролировать дыхание, которая делает нас э, имбой на средней дистанции. Ну и на ближней, как я уже говорил, тоже очень неплохо помогает. А на время действия способности уменьшается отдача и повышается точность стрельбы. Ну Это вы могли видеть э, в моем видео, где я показывал стрельбу с умением и без него. А следующим элементом идет это возможность э, меньше тратить на бег. То есть наша способность дает нам ну, больше бегаем с тем же количеством стамина. Это, в принципе, очень хорошая, очень полезная вещь. А в следующем идет у нас увеличение э, приклад, который дает увеличение скорострель, а увеличение перезарядки. Не знаю, при чем здесь приклад и скорость перезарядки, которая у нас увеличивается, но пусть будет, пусть будет. Ну, нашли заглушку. Это хорошо. И тоже, как мы видим, она отключается и включается. В принципе, здесь у данного оперативника вы ни один элемент никогда не выключите, потому что они все нужны. Хотя есть такие, например, как у Бурбона, э, возможность ставить бомбу на, на гранату, на таймер. Полезно? Ну так, не особо. ПВП, в принципе, его снова отключают, потому что попасть в противника, чтобы он там заряжал к своим, ну, это в видео Бурбоне вы увидите, пройдите, посмотрите, интересно. А следующим идет у нас увеличение боекомплекта наших гранат до двух. Это максимум, к сожалению. Было бы три, было бы вообще зачетно. Ну, хотя бы две. А дальше увеличение времени действия нашей способности. То есть наша способность уже начинает действовать гораздо дольше. И после этого мы можем под нашей способностью, как я говорил, успеть опостошить два рожка. Вот такое действие. То есть получается, мы можем два, два рожка спокойно стрелять, и только тогда способность это заканчивается. В принципе, за глаза хватает. Очень классно. А следующий идет у нас увеличение ХП. Увеличение ХП дает нам на плюс 10. Раньше у нас было 80, теперь у нас становится 90. Много? Нет. Мало? Ну, тоже нет, потому что есть оперативники, у которых 80. У нас 90 уже как бы хорошо. Следующим в прокачке мы можем выкачать себе умение быстрой перезарядки нашей способности. Соответственно, мы быстрее перезаряжаем нашу способность, мы, соответственно, чаще можем ее использовать. Хорошо? Отлично. Следующее идет у нас увеличение дальности э, стрельбы нашим подствольным гранатометом. Хорошо? Да, хорошо. Далее у нас идет наконец-то таки. Я, честно, я когда играл, очень-очень сильно хотел докачаться до этого прицела, потому что чувствуешь себя даже с нашей спецспособностью ущербным. Потому что не хватает, не хватает этого вот точности стрельбы. А когда берешь прицел... Вот этот вот, в принципе, играется совсем уже реально по-другому и реально более имбово. Еще повторяюсь, этот оперативник стоит того, чтобы его взять. А дальше идет у нас это невосприимчивость к подавлению. Соответственно, если на вас будет применять подавление, вам будет на него пофигу, вы как стреляли, так и будете стрелять. Хорошо? Да, хорошо. Иногда может очень сильно зарешать. И последним, наконец-то, идет это пятый магазин, я уже упоминал. У нас их всего четыре, соответственно, появляется пятый. Это классно, это здорово. Ну и дальше, соответственно, идет у нас камуфляж, который может показать, что мы очень скилловые парни. Мы тоже скилловые, но мы докачали его прям в топ. А теперь давайте разберем, какие же элементы очень важны. В первую очередь я бы порекомендовал вам магазин, обязательно магазин, затем прицел, затем порекомендовал бы вам взять немного жизни и, соответственно, скорость перезарядку между рожками. Это я бы в первую очередь посоветовал. Далее я бы посоветовал вам брать, соответственно, подствольный гранатолет. Да, тут можно немножко подствольный взять чуть-чуть раньше, потому что в ПП-шке можно реально заралять эту вещь. Но я бы взял именно в такой последовательности. Ну, а это, конечно, на ваш уже выбор. Надеюсь, данный обзор вам понравился. В таком формате тем более. Очень интересно было бы услышать ваше мнение. Хотите ли вы увидеть что-то подобное такого же формата именно вживую? Ну а с вами был канал Вот Девострим. Ну, выйдущий анигилятор. Увидимся в рандоме. Пока-пока.